прес-конференцию по объединению спецбатальона батальона Харькова 1, Харьков 2 и Слобожанщина Батальона Харьков. Спикеры Максим Кокашаров, командир золота батальона Харьков 1, Дмитрий Фирсов, офицер батальона Слобожанщина, Елена Лопчиновская, основатель благотворительного фонда помощи войны Украины и Алексей Ведмицкий, офицер батальона Харьков 1. Харьков. Харьков. Харьков. Харьков. Харьков. Харьков. Пожалуйста, кто первый? Давайте я общую Давай. проблематику. Ну, вы знаете, что батальоны «Харьков-1» и «Слабожанщина» — это самые первые наши добровольческие батальоны, которые противостояли сепаратизму здесь, в Харькове. И, конечно, не может, я еще и активист Евромайдана, не волновать и Евромайданы. я думаю, что весь, всех жителей Харькова, не может не волновать судьба этих батальонов. Сначала у них произошел арест комбата «Слабожанщина» по обвинению в якобы готовящемся покушении на Олега Ширяева и в село кажемяку. был отстранен комбат батальона «Харьков-1». И, по сути, так, два батальона остались с исполняющими обязанностями другими людьми, которые исполняют обязанности комбата в этих батальонах. Конечно, моральное состояние у ребят немножечко, наверное, подавленное. Вот. И тем более, когда мы узнали, что эти батальоны сливаются, еще туда добавляется «Харьков-2», и будет как бы один большой батальон. Там была тема еще о том, что сокращается какое-то количество офицеров. Еще неожиданно мы узнали, что комбатом назначается Беркутовец, который не очень хорошо прославился на Евромайдане. Вот. Но мы обратились в департамент, и департамент неожиданно откликнулся очень хорошо. Вчера приехал неожиданно, просто из-за того, что так осложнилась ситуация Юрий Покинь Борода, начальник, и отвечал на все вопросы ребят. Журналистов, правда, в зал не пустили. Я была на этом совещании, очень хорошее совещание было, и начальник департамента мне лично очень симпатичен и понравился. Он пообещал, что не назначит комбатом кого-то из Беркута, и кандидатура будет очень тщательно подбираться. В общем-то, это все. Передаю слово ребятам. Максим. Добрый день. Ну да, у нас возникли некоторые сомнения в том, что нашим подразделением будет командовать человек, которые вообще не относятся ни к добровольческому движению, ни к добровольческим подразделениям милиции. Возникли сомнения в том, что многие из людей, которые сюда пришли, как гражданки, патриоты, те ребята, которые с самого начала в этом батальоне, которые прошли зону, а могут остаться вне данной структуры, вне МВД, вне будущей полиции. И так как мы знаем, что были обещания со стороны руководства и МВД, и министерства, что все эти ребята будут основой новой милиции, новой полиции, те, которые не берут взятки, те, которые борются с коррупцией, стараются сделать так, чтобы правопорядок в этой стране и в данный момент в городе Харькове был лучше. Но я скажу честно, я написал письмо непосредственно Арсену Борисовичу Авакову. Для нас, конечно, это было очень приятно, что наше письмо услышали. На следующий день приехал начальник департамента по нашему спецподразделению Юрий Николаевич Покинь-Борода. Мы с ним пообщались. Была пресс-конференция, было и руководство ГУВД в, в лице Пахома Валерия Анатольевича. Это заместитель Дмитриева, в котором нам были даны гарантии, что... Весь личный состав, который и был участником боевых, и участники боевых действий, и которые были в зоне АТО, весь личный состав будет сохранен в будущем объединенном подразделении. Что сокращения как таковые нас не коснутся. И самое главное обещание, что руководителем данного объединенного подразделения на основе наших добровольческих батальонов будет человек из нашей среды, офицер из добровольческих батальонов. То есть в данный момент мы тесно сотрудничаем. Нам было дано, и Юрий Николаевич нас заверил, пишите свои предложения. Особенно по сохранению дела. то, что весь вопрос в том, что мог сократиться особенно офицерский состав. То есть когда объединяются подразделение, соответственно, штат урезается. Нами было сегодня написано, вчера был нашими кадровиками написан рапорт, сегодня составлено письмо, которое уже непосредственно отправлено и факсом, и ей человек в Киев. Это письмо на имя, подруг... на имя и министра, где будут учтены все штатные возможности как офицерского, так и рядового состава. Спасибо, есть... Алексей. Ну, я прежде всего хочу отметить и еще раз подчеркнуть, что э, такая форма общения, открытости, это, на, на наш взгляд, по крайней мере, это... Новое в МВД, скажем так, то, что мы видим вот за полтора года службы в МВД, одну из проблем, которая вот, то, что мы четко видим, это закрытость. Закрытость от граждан. Очень часто хорошие дела, которые делает структура Министерства внутренних дел, просто не доводятся до ведома граждан, налогоплательщиков. Вот. В данной ситуации мы видим отсутствие, скажем так, ненужного формализма, и в то же время мы видим участие в решении проблемы, участие киевского руководства, то есть министерства непосредственно. Это действительно как бы новое, скажем так, в работе милиции, когда сотрудники подразделения пишут открытое письмо, распространяют его через интернет, просто открыто. Точно так же э, идет простая, обычная человеческая реакция э, руководства, когда начальник департамента, увидя проблему, приезжает ее, озвучивает ее, отвечает на вопросы. Конечно же, хотелось бы, чтобы эта проблема была озвучена и в присутствии прессы. Вот. Ну, я думаю, что мы сейчас этот вопрос озвучим. Конечно же, просто потому что, я думаю, встреча такая была довольно-таки спонтанная, поэтому, наверное, начальник департамента... Э, в связи с ограниченным временем не встретился с прессой. Вот. Но в то же время я ему задал тоже вопрос, как, вы, как вы, в прессе, как мы озвучим этот вопрос? Да, пожалуйста, говорит, озвучивайте все, что я сказал, привет, пожалуйста, озвучивайте. Вот. И будем надеяться, что в дальнейшем, прежде всего, будет продолжаться открытость политики реформирования Министерства внутренних дел. Будет, опять же, со стороны общества, со стороны прессы, будет внимание к этому привлекаться. В конце концов, все, что мы делаем, все это, в принципе, средства налогоплательщиков. И налогоплательщики вправе знать, что делается все-таки, как реформируется Министерство внутренних дел, как обеспечивается и безопасность. Вот. Ну, и в дальнейшем, как бы, то, что от себя, от коллективов наших подразделений, можно сказать, что мы как и служили народу Украины, как, так и будем им служить. Прежде всего, народу Украины. Мы служим не властям, а прежде всего народу. Что это подчеркнуть? Спасибо, Дмитрий. Здравствуйте. Я много говорить не буду. Просто я Удивлен, почему так вообще сложилась, особенно с нашим комбатом, ситуация вообще, как его отстранили и что будет в дальнейшем. Это как бы отец командир наш. Я не знаю. Нам ничего не говорят. И озвучили то, что будет командир Сберку какой-то. Это как-то я считаю не неправильно. Он, он создал, Андрей Саныч, Александр создали эти батальоны и теперь их отстранили. Когда были нужны эти батальоны, мы все делали, а теперь как-то нас хотят или расформировать, или что хотят сократить. Я считаю, что это неправильно. Так не делается. Да, спасибо Юрию Николаевичу, он приехал, отозвался, и, там, успокоил нас. Ну, будем надеяться, что все будет в дальнейшем хорошо. А так дух, конечно, у наших бойцов, по крайней мере, конечно, подупал. Надеюсь, что все будет хорошо. Ну, давайте... Я хочу еще добавить, как бы, ну, э, дело в том, что, э, не знаю, многие знают, многие, может быть, в связи с путаницей информационной, как бы, э, не совсем понимают эту ситуацию. Э, наши подразделения, все сотрудники наших подразделений э, с первого дня это аттестованные сотрудники милиции. Точно такие же, как сотрудники других подразделений Министерства внутренних дел. Да, называемся мы добровольческий батальон. Но это как бы название, скажем так, то, что люди как называют. Но в то же время я всегда так сравниваю. А сотрудники, скажем так, ГАИ не добровольцы. кто-то призывал, то же самое. Все добровольческие. Вся милиция у нас добровольная. Разница, разница прежде всего... Между нами это в том, что у нас 100% все сотрудники э, работают только по закону, живут только на одну зарплату, абсолютно не приемляют коррупцию. Э, у нас э, высокое доверие граждан к нам. Мы стараемся всегда общаться с населением, всегда стараемся, даже если бывают какие-то конфликты, э, общаться с людьми, договариваться с людьми, всегда вести диалог с людьми. Вот. Ээ, в этом, наверное, наше главное отличие. И всегда стараемся все делать по закону и открыто, прежде всего. Спасибо, Ну, скажем так, тут же причина еще такая, своего рода, исторически-политическая. Причина волнения руководства о том, что наши батальоны нужно взять контроль. Угу. под контроль, понятно. Потому что взять те же страны Европы, ту же Хорватию, у них там потом после, так скажем, их событий, войны, было очень долго трудно взять батальоны, их добровольческие, взять под контроль. Там они занимались и мародерством, и это. Но еще раз хотим напомнить, мы действительно, хоть и добровольцы, хоть и патриоты, мы тестованы, сотрудники милиции. Наша задача – это законность и правопорядок. И, скажем так, мы все понимаем, что не антитеррористическая операция, которую я проще называю войну, не закончилась, и все эти... Последствия этой войны, даже если будет там сохраняться перемирие, мы будем еще выгребать по полной десятке лет. Это и большое количество оружия на руках у местного населения, и деградация местного населения в этих районах, и поэтому польза от этих добровольческих. Милицейских подразделений, как органов правопорядка, им даже на этих территориях еще будет очень и очень нужна. Просим мы просто этого не забывать. Мы все держим под контролем, то есть обещания обещаниями. Мы надеемся, что и мы будем держать это под контролем и не будем расслабляться. Угу. Спасибо. Пожалуйста, новостями. Вопрос не знаю, кому точно, да, все были на заседании. Э, информация о том, что может быть назначен вашим командиром вообще, вашего подразделения, командир золотых ворот киевская, Киевского, Киевского спецбатальона. Есть какое-то основание у э, нее Вопрос сейчас ведется на уровне университетства. Мы встречались с этим человеком. Очень неплохой человек. Э, то есть он сам не милицейский, он бывший военный, он э, был. То есть Неплохой человек, но, скажем так, если есть возможность, что он будет командовать нашим подразделением, вопрос только в том, что насколько хорошо он знает город Харьков и наши особенности. Есть... Начальник департамента еще. Я... Начальник, начальник департамента, по крайней мере, озвучил, что эта кандидатура рассматривается, однако же его слова были э, последнее слово все равно за министром. Да. То есть другие кандидатуры вам нашем... Ну, смотрите, мы вынесли предложение, что это кто-то должен быть из внутренних офицеров, именно из этих наших добровольческих предложений. Как рассмотрит это министерство, мы пока что не знаем, потому что еще вопрос идет в стадии обсуждений, и никто еще, чтобы вы понимали, не назначался полиции и вот ваши заявления, о том, что вы не вошли в состав новой, полиции, опять же были вот эти, скажем так, противоречивая информация, что вы не подавали заявление, потому вас не приняли, это так озвучили в комиссии по приему полиции. Ну, я... информация, информация не точная. Информация не Все, все сотрудники нашего, я имею ввиду виду Харьководин, я представляю Харьководин. Уже все написали анкеты как в КОРТ, так и в патрульную службу полиции. Уже восемь человек из нашего батальона уже служат патрульной службой полиции. Причем многие из них на командных должностях. Это ребята, с которыми вместе мы пришли. Один из них, не буду называть фамилию, потому что, может, не просил, вместе с ним мы лежали и в одном окопе, и вместе ели кашу. Сейчас он является командиром РУД. То есть... Ребята, они службу патронные службы полиции. Не вопрос. Вопрос э, ставился немного не так. Вопрос ставился, что будет именно с подразделениями и войдем ли мы в полицию, как какие-то одеты. Потому что в законе о национальной полиции мы как подразделения не прописаны. То есть была возможность как-то это сделать более и были ли предложения и кабинета министров, чтобы в редакции закона Учесть эти добровольческие подразделения. Конечно, будут, но я же говорю, нам дали гарантии, что никто не будет забыть. Будут формироваться и полицейские участки, и дополнительные, точно так же, как и кор, подразделения милиции, и криминальная милиция. И все ребята найдут свои места в новых подразделениях. Будем надеяться, что эти гарантии, эти, особенно для участников боевых действий, будут выполнены. Существование нашего батальона до года или вообще нет еще пока точного? Смотрите, приблизительно, приблизительно, да, как нам сказали, до конца 2016 года. Но это все приблизительно, потому что антитеррористическая операция еще не закончилась. Нас, нас заверили, что мы в составе нового подразделения будем ротациями выезжать в зону АТО, будем нести службу точно так же, как и несли. Надеемся послужить и принести пользу. Ребя, ребята только зал. На, на, на самом деле подразделение, поскольку у нас особого назначения, мы можем выполнять самые различные задачи. Мы можем и патрулировать населенные пункты, мы можем выполнять антитеррористические функции, можем, в принципе, выполнять, ну, уже практика показала, и опыт наш показал, что можем нести, выполнять задачи с самого различного уровня. Самое главное, мы всегда работаем доверительно с населением, всегда выстраиваем контакт с теми, кому мы служим, а служим мы на а пока задачи ставятся в пределах Харькова, или Вы говорите, что все-таки в одно вас будет Пока... Во-первых, еще нового подразделения нет. Сейчас идет только да, Мы сейчас выведены. Это стандартная процедура, выведены поза штаб. Это стандартная процедура перед объединением и входом в новое подразделение. То есть, сейчас мы несем службу, как и внутренняя служба, и охрана объектов. У нас и экспертный центр мы охраняем. есть Мы выставлены на четырех блокпостах Харькова и Харьковской области. И соответственно еще есть один у нас по Дзержицкому району, группа Шведкова Рыбань. Это что-то типа какого патрульной службы, патруля. Выезжаем на место происшествия, точно так же и у Словожанщины. Конечно, хотелось бы, чтобы было это патрули. Мы, в принципе, ни в коем случае не хочу там, какой то конкуренции вызывать. Но, в принципе, этот ГШР до появления патрульной службы довольно-таки четко выполнял функции. этой же патрульной службы. Было бы их больше, мы бы работали больше. Ну, знаете, я хочу сказать, что Здесь нужно держать руку на пульсе, потому что, ну, скажем, Максим сказал, что там какие-то технические штуки, но тем не менее бойцы написали как это рапорт, заявление да, о том, что если в двухмесячный срок им не будет предложена какая-то вакансия, то они попадают под сокращение. Поэтому ну, будем смотреть, что будет произойти, насколько наши батальоны будут сокращены. Конечно, именно это у нас и вызвало опасения, что, э, да, хоть и процедура стандартная, но сомнение в том, что войдут ли в новое подразделение или в новые это, те люди, которые служили, не останутся ли они за бортом? Дело, ну, это... дело в том, что большинство наших людей хотелось бы остаться в батальоне в нашем и продолжать службу там, а не переходить куда-нибудь полицию, в хотели бы остаться в наших батальонах и желательно под командованием наших отцов-командиров, как я уже говорил ранее. Потому что они находятся сейчас все в зоне АТО. здесь находятся единицы их. Да. Вот. Как вы относитесь к тому, что ну, атмосфера, да, то есть вы не служившие не вместе с ними? Норм... Да? Вполне нормально относимся, потому что я скажу честно, точно так же и в Харьков-1 есть как и патриоты, и добровольцы, есть точно так же и бывшие сотрудники милиции, которые тоже там строились. Нормально, знаете, а каша объединяет. Вы знаете, когда нас набирали, вот, скажем, апрель прошлого года, май прошлого года. Набирали нас как раз вот три подразделения. Харьков 1, Руту, Харьков 2 и Слобожанщина. В принципе, в первоначальную подготовку мы вместе с ними ходили точно так же. Вот. И еще добавлю, скажем, ну, среда у нас общения в принципе одна. Так или иначе, есть некоторые сотрудники, которые переходят из одного подразделения в другое подразделение. У нас есть такое и со слабожанщиной, кто-то из слабожанщин в один переходит, из Харьков в слабожанщину, точно так же из Харьков 2 переходит в Харьков один там или обратно. Ну, то есть такое. И мы в принципе же общаемся друг к другу, рассказываем, какая ситуация в подразделении. Ну, вполне нормально, вполне контактно, вполне дружим между собой. Это братское наше подразделение. Вот. И хочу добавить, что когда нас набирали, то есть, и вы помните ситуация, какая была в Харькове. Фактически значительная часть той милиции э, в то время э, не могла обеспечить э, правопорядок и безопасность в городе Харькове. И мы, когда приходили на собеседование, нам говорили, мы идем делать новую милицию. Еще как таковой антитеррористической операции еще не было. Э, мы шли не в армию. Мы шли наводить порядок у себя в городе, обеспечивать безопасность в своем собственном городе. Да, если нужно будет приказ, будем и наводим порядок и в других населенных пунктах, и за пределами нашей области. Но прежде всего мы шли обеспечить порядок, обеспечить безопасность наших близких, наших друзей, наших родственников, наших семей. Поэтому мы пришли именно в милицию, именно в правоохранительные органы. Вот. И основным критерием был это, прежде всего, конечно же, патриотизм, готовность служить людям, готовность помогать людям, готовность э, всегда действовать только по закону. Спасибо, еще вопрос. Вопрос, скажи, пожалуйста, почему изначально не набрано бы на одно подразделение, которое у нас был а было набрано три. Харьков один, хайков 2 и Почему сразу не подошла такая структура? Ну, мы можем предположить, скорее всего, такая, такая, э, так, такой вариант был э, использован для того, чтобы можно было обеспечить ротацию максимально. Максимальная управляемость и максимальную ротацию. Ну, так как бы, на мой взгляд, именно для этого. Почему? Потому что, когда автономные есть подразделения, ими, их удобнее управлять, а на момент создания ими удобнее, вернее, управлять, простите. На момент создания э, как раз нужно было не одно подразделение, а несколько, потому что как раз были события в Славянске, и неизвестно, какие были бы в у Харькова, скажем так. Да, Чтобы были сферки. одновременно подразделения как в Харькове, ну только, а -а -а. то так же и в зоне АТО. Вот, знаете, я хотела просто сказать, что э, вот батальон Слабожанщина, Представляете себе моральный дух у бойцов. Сначала была информационная кампания о том, что они якобы что-то крадут. Вчера, я вам скажу, окончательно я поставила точку в этой судьбе, что это была информационная такая-то самая, потому что после совещания заместитель Дмитрия Вахумов говорит: зайдите ко мне в кабинет, я покажу бумажку, на которой именно ну, то, что якобы волонтерская помощь украдена. Я просто взяла эту бумажку в руки. И была история, когда помните, что около 30 бойцов перешли в схедные корпусы слабожанщины. И там именно идет размер о, о, приблизительно 30 шлемов и 30 касок, которые ушли с этими бойцами, Борисовец. они забрали. И именно это, и больше ничего там нет, ни тепловизоров, ни генераторов. То есть речь идет о том, что именно унесли эти бойцы в схидный корпус. И постоянно шла информационная война, постоянно мир и порядок говорили, что они что-то украли, какую-то волонтерскую форму, помощь. Постоянно ну, от схидного корпуса, от ребят шла эта информация. Это было непорядок информационная война. Было, волонтеры перестали помогать этому подразделению, потому что якобы они эту волонтерскую помощь воруют. Кому это надо было, непонятно. Потом арест Андрея Александровича, это вообще сказочная история, потому что нет каких-то ну, доказательств этой истории нет почему его арестовали и отстранен харьков 1 теперь как бы назначается новый командир батальона ну то есть понятно что все это произошло для того чтобы батальоны соединить и совершенно другого человека этих людей которые стали первыми патриотами их убирают и теперь конечно и бойцы думают вот мы пошли на патриотической волне мы защитили там харьков мы ездили в ато а что теперь будет и с нами если с нашими комбатами так поступили? Скажите, ну вот в сети выложен аудиоролик э, беседы командира Слобожачный с кем-то. Где как бы как бы предположительно понятно, о чем нет речь, как вы к этому относится. Что... Да, и вы знаете, я еще пропустила звено, когда было покушение на Андрея Александровича, и его жену, был взрыв. И постоянно кто-то писал в интернете, по телевидению, говорил, что якобы Андрей Александрович играл бомбой, она взорвалась. Есть заключение экспертизы, что это было снизу, мина взорвалась, там разрыв четкий видно, что это снизу это произошло. Этот разговор, я вам скажу, что. Это дело начали расследовать, и СБУ передало в МВД молодому парню из Московского райотдела, которому, по-моему, 24 года. То есть все поняли, что, вероятно, это дело расследоваться не будет. Хотя были видеокамеры, были свидетели, все эти записи были стерты. Андрей Александрович вел свое расследование. Возле него появились люди, которые... Почему он стал расследование вести? вокруг, Возле него появились подозрительные люди. Там, вот, я не буду называть имена, потому что следствие ведет. И не начали его на что-то провоцировать. Андрей Александрович начал, как, в общем-то, милиционер с опытом, да, где-то что-то подыгрывать. Он понял, что эта линия его куда-то приведет. Поэтому э, такие разговоры приблизительно были. Может быть, ему нужно сделать некое публичное заявление, для того, чтобы как бы ситуацию разъяснить. С его стороны, как вы считаете? Вы знаете, ну возможно, хотя сейчас, ну вот ведется же работа и с адвокатом, просто мы немножко опасаемся, как, как вести именно с Андреем Александровичем, потому что он под следствием, потому что мы боролись за то, чтобы его выпустили из СИЗО. Вы себе представляете, что значит комбат сидит, там эти маленькие окошечки, это все за решеткой. В общем-то, этот режим. Ну, это достаточно унизительное такое мероприятие. Поэтому позже я думаю, что он все сделает и расскажет. Ему скрывать нечего, наоборот, открытость это. Это наша защита. Простите, по, вот, по аудиозаписи, как можно вообще по аудиозаписи, по какой-то непонятной, обвинить человека и посадить в сезон на 18 дней без. Ну, без почвенных обвинений? Это просто. Ну, это, Ваше имение к этому отношению? Мое отношение да, да. это бред. Угу. Это просто. Андрей Саныч не способен это все просто его хотели убрать вот мое отношение и и у них это получилось просто-напросто они э, делали обыск на квартире э, без без э, понятных то есть как какие-то люди там понятные непонятные без видеозаписи это неправильно и нашли не там что-то они, да. они сб ну это сбу у альфа там бы проводила обыск это, это неправильно. Изъятие. Вы же прекрасно понимаете, что вы выполняли свою работу. Хорошо. У вас есть какие-то подозрения, есть какие-то конкретные причины, почему это было сделано? Вы можете их озвучить Нет. Я у меня нету, но это, я вам говорю, то, что это неправильно, это просто беспочвенно. Человека просто так посадили на 18 дней. Это... Вы имеете что они просто так ничего не делается, в таком ну, вот так, как какие-то причины реальные, там, не знаю, дорогу кому-то Я думаю, что просто хотели убрать, чтобы соединить батальоны, потому что, и поставить своего человека, потому что, когда, если бы были Сергей Саныч, Андрей Саныч, они бы этого просто не смогли сделать. Так, а я Давайте я это самое, они бойцы, не может никого вы знаете, я этот конфликт наблюдаю, потому что ну, просто я, я собираю помощь бойцам, я наткнулась на то, что этим батальонам, как бы, особенно слабоженщине, не помогают. Вот. Я наткнулась на конфликт именно двух людей, Александ... ну, комбата слабоженщины и Всеволода Кожемяки. Почему это неприязнь? Это пускай будет на Всеволода Кожемяка совести. Но дальше все шло от него, и информационная вот эта война, ну взрыв я не могу так человека обвинять, конечно, огульно. Вот этот арест, ведь в этом аресте тоже якобы Андрей Александрович хотел покуситься на все Кожемяку, понимаете. То есть постоянно этот человек присутствует. Поэтому вот у меня только эти догадки. Чистая неприязнь личная. Максим, как Ну я хотел добавить, что я вообще не понимаю причины этой войны между добровольческими подразделениями. Чтобы вы понимали, у меня в скидном корпусе есть товарищи среди рядового состава, как бы... Я просто не понимаю, для чего это делается, когда город в опасности. По поводу своего комбата Сергея Александровича, могу только сказать, что я с этим человеком был в зоне АТО, я видел, чем он достоин, и много чему у него научился и в смысле и военной, и медицинской практики. Поэтому он для меня был наставником. Как бы. И благодаря нему мы все приехали целый у Нас ни одного двухсотого. Вопрос в том, что нам наоборот надо сейчас объединяться и защищать город, а не ссориться между собой. И, извините, просто-напросто это, это называется бабский исключитель. Надо объединяться, война не закончилась, нам, нам нужно делать совместную работу. Будем рады тесно сотрудничать и со схибным корпусом. То есть они тоже должны вносить точно так же, как и все подразделения, э, вклад в защиту города, э, в систему правоохранительных органов. Мы со схемным корпусом взаимодействуем? Нет, мы на данный момент мы не взаимодействуем с хибным корпусом. Но они, батальон, они, же спецоро... Они, спецоро... они они будут отдельная... с... А с... Будет отдельное подразделение, но нам ничего не известно, как мы ничего не говорят. Была история, когда только арестовали Андрея Александровича, сразу же через день опять-таки приехал начальник департамента и говорит, что давайте все сделаем один батальон вместе со скидным корпусом и руководить будет Олег Ширяев. Ребята все отказались. Поэтому вот такая история была. И покушение тоже на... было на Олега Якобы Ширяева. Ну, как вы считаете, внутренние конфликты возможны при, допустим, возникновении, не дай бог, некой ситуации, и на эту, в эту зону прибывают ваш батальон и прибывают батальон скидного корпуса? Вы при этом взаимодействуете или являетесь батальонистом? Мы не были в одних и тех же местах зону АТО. Во-вторых, ротации производились, как и нас, скидного корпуса, в разное время. Мы не были в одно время в зоне АТО, а если и были, то в разных территориальных Участка, каждый, каждый делает свой вклад в это дело, каждый делает вклад в защиту страны. Без вопросов, пожалуйста, и мы, и они, как говорится, никто ни чьих заслуг не должен ни умолять. Ни, ну, это все должно делаться по-честному, по-офицерски. Вот маленький нюанс. Смотрите, помните, арестовали 28 ну 28-го батальона. Его тоже якобы в подозрении о том, что он там коррупционную схему проводил. Его только арестовали. Сразу же в фейсбуке у Олега Ширяева. Вот крыса, откройте там это самое, днем он защищал Украину, а ночью проводил коррупционные схемы. Уже человека выпустили под залог, еще идет следствие. То есть вот так вот быстро обвинять, понимаете, вероятно, это молодость, вероятно, это амбиции. Если у тебя как бы честь офицера, нужно быть сдержанным, что-то не говорить. Это должны быть качества однозначные для человека, который взял в руки оружие и имеет как бы понятие чести офицера. Относительно совместных операций, я вам так скажу, что... Прежде всего, конечно же, тут зависит от того, кто будет непосредственно руководить операцией. Если прибывают несколько подразделений, несколько служб, то должен быть непосредственный руководитель мероприятия, непосредственный руководитель операции. И там уже слаженность подразделений зависит, уже, конечно же, от действий ключевого лица. Вы понимаете, нам как нам не хочется видеть, Внутренние конфликты внутри батальонов, которые защищают город. Это, нам тоже. То есть мы поэтому мы нам, нам тоже. Дело в том, что в последнее время мы четко видим, что информация стала, ну, скажем так, фактически оружием. Вот, при помощи информационных, каких-то информационно-психологических мероприятий, операций каких-то можно вывести из строя целые подразделения, целые боевые единицы. Вот мы видим на примере. И, конечно же, хотелось бы, чтобы такого, таких конфликтов не было. Но мы тоже хотим мира порядка в своем городе. Вопросы, пожалуйста, еще. Вам бы хотелось, чтобы вы поговорили с командиром, да? чтобы, может быть, он будет способен сделать некое заявление, рассказать о ситуации. Потому что все пользуются некими домыслами, фейсбуками и слухами, а хочется, чтобы он выступил и сказал конкретно, что произошло. Это важно. Да, пожалуйста, поговорите. И ситуация, которая происходит, держите под контролем, мы готовы вам в этом случае помогать и озвучивать mm -hmm. любые перемещения. Спасибо. Спасибо. Спасибо журналистам, потому что Спасибо. правда только освещение, да, подача информации нас спасет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.